Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня я хочу поговорить с вами о проекте Tron Thunder. Недавно я попытался с этого проекта вывести, но мне почему-то не пришли начисления. Сейчас я, я снова зайду и попробую второй раз вывести. Мне снова накапало в этом проекте. Итак, давайте я захожу в проект Tron Thunder. Так, ну это понятно, нас перебросило, открываться не хочет. Тогда я через VPN сейчас зайду. Перезагрузить. Пошла загрузка. вот я нахожусь на странице проекта тронтандер сейчас я вам покажу что я пытался вывести но мне не пришел вывод так сейчас я сделаю перевод страницы истории транзакций, история вывода средств вот у меня был вывод средств я пытался 6.01 вывести, но у меня ничего не получилось. Что он пишет, сейчас мы с вами переведем. Так. Сейчас попробую еще раз. вот мы проверили вот это слово означает подтверждающий короче он до сих пор мне не может подтвердить это он у меня 0 6 0 1 не может еще оплатить мне ну давайте у меня сейчас накопилось и я попробую сейчас вывести еще сумму так нажимаю сюда и вот он у нас вывод не сейчас по идее, когда я нажму должно прийти половину. Это значит 51 трон. Итак я нажимаю и посмотрим что будет. Так давайте пока я еще не подтвердил, давайте я покажу сколько у меня в кошельке трон есть. Так вот, 171 трон, он сейчас мне должен вывести 51 трон. Ну, давайте посмотрим, прибавится у меня или нет. Нажимаю вывод, и опять подтверждающий. Ну давайте поставлю на паузу, подождем, переведет он или не переведет. Ну, вот, друзья, прошло буквально. Минут десять и перевод у меня завершен. Давайте зайдем в кошелек TronLink и посмотрим, пришли ли мне средства. Да, вот все, перевод пришел. 51. Как и показано. Как я вам и говорил. Итак, а вот здесь все у меня еще стоит подтверждающий. С этим надо будет разбираться. Я, наверное, еще раз буду писать службу поддержки. Это вот надо зайти сюда. И заполнить вот эту форму. Я уже один раз писал, но мне почему-то нету ответа. Я не знаю. Может быть у них. Очень большая нагрузка, но буду писать еще раз. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил Пашурин. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайк. До свидания.